Все Сегиже местные жители обвиняют целлюлозно-бумажный комбинат в выбросе ядовитых веществ. Погибли птицы, а снег стал желтым. Жители Сегиже в панике, город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман, улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем. Но больше всего людей напугала массовая гибель птиц. В соцсетях пишут, что начался апокалипсис. Первым в социальных сетях появился пост местного жителя с фотографиями его белой машины вернее уже не белый а желтый Сиге же групп проверьте вашу скруберную задолбались скоблить машины Срань это осела за 12 часов этим же и дышим написал мужчина на другой день в местном паблике анонимный автор написал уже несколько дней подряд в городе вижу мертвых птиц с чем это связано интересно не комбинат ли экологию настолько портит сегодня был страшный выброс с комбината. Очень много птиц погибло в городе, сама из дома не выходила, задыхаюсь при этой воне, — написала жительница Сигежи. местная борец за экологию Наталья Пастушенко. При следующем выбросе, похоже, люди на улице умирать будут. Похоже, это уже вредительство, нас травят. Такого никогда не происходило, потому что раньше выбросы были час-два, сегодня целый день и сейчас до сих пор воняет. Сигежане очень озабочены ситуацией, в соцсетях много комментариев. И правда, в комментариях третьей сутки шквал эмоций. Вчера возле рябинки снегирь упал прямо под ноги замертво, изо рта кровь. Умер прямо в полете. Не у всех птиц кровь, многие просто падали замертво. Если это раскиданная отрава в городе буду, выяснять, потому что это тогда вообще кошмар, дети любят полезать и попробовать на вкус все. Мы тоже несколько мертвых голубей видели только что. Во дворах между пятерочкой и шестой школой три голуби в разных местах. Еще обратили внимание, что они не задавленные и не потрепанные, а просто лежат мертвые. На Рихарда Зорге сегодня утром видел около десятка мертвых воробьев и синиц. Песец, комбинат фильтры поменял. Наконец-то зомби-апокалипсис, про нас будут снимать фильмы, пытались шутить оптимисты. Люди, но ну это же ненормально. Я думала, что это туман. А муж сказал, что это комбинат. И что так не должно быть. Он всю жизнь проработал на ЦБК. Нам по 60 лет. И если уже куры дохнут сегодня, как мы-то сможем дальше жить? Зато у всех кашель появился и опять же у нас все хорошо. Кто-то из горожан в срочном порядке отправил жалобу в администрацию президента РФ и выложил в сеть предварительный ответ, высказав надежду на серьезную проверку случившегося. Выбросы бумкомбината очень опасны для людей, мы этим дышим каждый день, снег белый, только когда падает, через пару часов он коричневый, цвет охры потом чернеет. Устали уже, около десяти лет писали во все инстанции, ответ всегда все в норме, комментирует эко-защитница, которая все лето вместе со своими сторонниками вела борьбу против обустройства запланированной правительством Карелии межрайонной свалки в пригороде Сигежи, местечке Майгуба, в итоге власть отказалась размещать там свалку. От нас прокуроры бегут, к ним люди идут, а они ничего сделать не могут, никакого влияния на москвичей не имеют. Суд был, загрязнение комбинатом питьевой воды и воздуха признали, присудили 20 тысяч штрафа комбинату, мы тут хорошо посмеялись. Но сейчас Сигижанам совсем не до смеха. Им нужна ясность. Однако местная власть молчит, как молчит руководство градообразующего предприятия, Роспотребнадзор и Минприроды Карелии.